Всем привет, вы на канале Юкер, в данном видео я вам покажу как сделать обложку в стиле Слава Марлоу. В первую очередь вырезаем или находим персонажа для нашего превью. Теперь я рисую контурный свет графическим планшетом. Это все можно сделать с помощью мышки, но для ускорения я выбрал именно графический планшет. Мне не понравилось как выглядит игровое кресло на превью и я решил его удалить. Теперь вставляем задний план и размываем его. Накладываем свечение сзади персонажа. После этого я дорисовываю контурный свет. Теперь я вставляю всякие дополнительные объекты для превью. Теперь подбираем текст и шрифт для нашей работы. Вставляю всякие дополнительные объекты для превью. На этом все, спасибо за просмотр, если видео наберет 50 лайков, я в описании оставлю ссылку на исходник данного проекта.